Это на канале НЗООДИШН ТВ И сегодня я, мастера Костяна, буду снимать видео Про папин подарок Итак, открываем Что это? А тут она завернута. Вот это что? Для телефона. А точнее держатель в машину. Давай я поролоночку. Вот сюда. Такой. О, вот она. Такая вот красивая. Я вот он на... для телефона. Че у меня падает там все время? Вот такой... У меня ничего Нету. Вот да, такой. вот такая вот штучечка, как сказала уже Софика, сегодня вот такая вот прищепочка, можно сказать. Вот такая вот тут резина, про то есть это очень хорошо, что телефон а не поделся? поломается. Так, вот, вот такая знаю. вот очень хорошая. Вот Сейчас. тут есть шарнир. Что Держать такое? Держать этот телефон Да. Так как у нас, опять же, таки нету смартфона, но это же тоже телефон, как бы подойдет. Эй. У всех наверняка у некоторых Эй. людей есть же кнопочный телефон, и думаю, он до кнопочного подойдет. Итак, шарнир. Вот тут у нас есть такой вот. Он крутится вот так, туда-сюда. И кстати, эта штука даже предназначена не только для держание телефона, она может играть и другие предметы, такие как, допустим, кружка, да, нет, стакан, стакан в машине для хопа кофе, так чик и все и он держится. Итак, давайте, о, тут пленочку надо снять, наверное, или не надо, не, или надо. Наверное, надо. Давай. Давай снимем. Давай. Я сниму. Давай. Я, ты, я. Что ты ж обзор делаешь, что помогаю, то Вот такая вот молниеносным движением руки. У нас пленочка снялась, и вот такая вот глянец, вот такая вот штучка okay. входит. Так, там уже у нас разлетается. Что если ваши дети попробуют, то это, ну, легко так-то, да. А если у вас да. маленькие дети, не, не говорить, Итак, пробуем да, зажать телефончик наш. Ну, в принципе, даже такой телефон он держит прекрасно. И его, ну как-то я сказала правильно, его можно еще, кстати, использовать как штатив для телефона. Так, вот тут на с шарнирочком немножечко по... поиграться, и он крутиться не должен, по сути, ну вот, чуть-чуть. То есть вот так вот берем, У вот есть у нас есть вот такая вот штука, так вот, хопа, зажимаем, попробуй. Получше, друзья? вот, зажимаем, и он... и он прицепляется к любой... В поверхности, а точнее стекло. А я, точнее, а я стекло. знаю как там, это кружена там, тут такая лявочка, вот так вот дел делаешь, она зацепляется и вот, вот, закрывается. Да, вот такая вот прикольная штукенция, такая, особенно тем, кто часто по телефону разговаривает в машине, так подключаешь его, он а ну на виду. А ну-ка, а теперь смотрите, вот, я беру сейчас, возьму. Да, и видно, вот. хопа. Да. и вот так вот легко даже ребенок если это сделал смог то и вот да, как тебе было права, вот я же посмотрел здесь вот есть вот такая вот пружина вот она если видно сейчас я чуть-чуть фокусирую Эй. ну вот короче пружину плохо видно, но ну ладно ну вот да и она вот так вот цепляется вот так. И, О, и все, и получается, а этот она вот так, как А ну посмотрим, он к дереву будет прилегать. Ну, к сожалению, к дереву нет. Но как София была права, его можно еще использовать как штатив. Но я не знаю, как это так его использовать, потому что Смотрите, он падает. А этот, и а этот пакетик, он тянучий еще. Тянучий, да, потому что София, да, тянучий, какой-то необычный состав а на этом у нас все На этом у нас все Ставь лайк и подписывайся На канал Анзиаджишн ТВ И на всем канал Савидушек на подушку Всем пока Пока-пока Пока-пока